Вот я вообще удивляюсь, да, даже вот, так, что есть у нас такие люди, что могут чеченцев заставить что-то как-то сделать. Да. Вот, мы же непокорный народ, да, он всегда в истории нашего народа. Уже завтра да, он говорит, в течение дня, это значит... Ни, одного волоси... ни... ни одной волосинки, значит, на вас быть не может, он говорит. Он причем то здесь не уточняет даже, что это голова. Он говорит, просто ни одной волосинки на вас... Это не те вопросы, которые Пора вот открывать, открывать, открывать интернет. А у меня вот там еще огромные такие жесткие вопросы, которые писали, которые писали всякие провокаторы, непровокаторы, всякие полусумасшедшие, даже люди. На самом деле я на полном стереотипе все эти вопросы собрал. весь. Во всей республике висят портреты Ахмата Кадырова и Рамзана Кадырова. Зачем людей заставлять их вешать? Что хайперам можно, что дарам Рамзана Кадырович? Чингис, Я вообще удивляюсь, да, да, я вот. так, что есть у нас такие люди, что могут чеченцев заставить что-то как-то сделать. Вот мы же непокорный народ он да, всегда в истории нашего народа. Да. Представьте, это не против меня они да, а против народа они да. вот пишут такие да, статьи. Да. А если есть, если их берете, к ним относится да, значит мы продолжаем достойно дело нашего первого президента Героя России Хаджи Кадырова. Да. И, а, у нас как насильно милый будешь. Я, я, уверен, я уверен в том, что никак мы не сможем да, добиться, до да, вот, насильно да, вот, заставить наш народ как-то там делать то, чего они не хотят, что-то, чего им не нужно. Поэтому а, я очень а, люблю свой народ, и Ахмад Хаджи очень сильно любил и отдал свою жизнь ради народа. Если висят наши да, портреты, то я считаю, что это нормально. Дом. Да. Но я несколько раз да, говорил дом да, и убирали мы дом да, портретов дом да, и говорил, что есть президент Путин, есть наш первый президент Ахмад Хаджи да, да. Мой там лишний да, Но все равно дом. Да, да. Кто-то, это мое личное, да, он, куда вы, там, да, были разборки, да, он муниципальным образованием, там, ну, когда я сказал, да, чтобы убрали фото, да, портреты, да, один на своем торговом центре где-то был, там, да, они у них разборки были, да, что он не уберет, то. и я, ну,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 Я не знаю, нет у меня в душе, но этот, любовь там, к власти там, или гордиться этим, восхищаться у меня этого нет. Никогда не было, хвала Аллаху. Дай Аллах, чтобы никогда не было. Но... Я сразу же, в самом начале, я понимаю, что будет много вопросов про эти лысины. Я хочу сказать одно. Я... Настолько понимаю вот, проблему, которая там сейчас существует в Чечне. Я, я просто жил там, я знаю, я сталкивался с этим вопросом, когда это касалось бородры. Сегодня ровно такая же ситуация с этими лысинами. Это, конечно, смешно, с одной стороны, да. Но когда я вспоминаю вот тех людей, живущих там в Чечне, и понимаю их положение, когда не не бритье своей головы, воспринимается как выход против системы, попытка выпендриться, показать, что ты, значит, прешь против течения. Ты что, хочешь свергнуть государственный строй, что ли? Ты что, оборзел, что ли? Вот когда вот так это воспринимается, это на самом деле огромная проблема. Я прекрасно понимаю людей, которые не хотят делать лысину, они не хотят свою голову брить, вы понимаете? Он не хочет, он хочет пойти в барбер-шоп сделать нормальную прическу, допустим, или просто не хочет он вообще никакую прическу делать, но ему его волосы дороги, вот он не хочет их убирать. Или может быть он в принципе любит даже лысину, но именно вот в этот момент, когда ее все делают по указке, он не хочет эту лысину делать. И вот этих людей я прекрасно понимаю, сейчас они будут, по ним будут проводить отдельную охоту. Это звучит смешно. Да? Наверное, где-то в средней полосе России сейчас думают, что, да, что ты там рассказываешь из-за лысины. Сейчас что, будут там людей, что ли, наказывать? Да, будут. еще как будут. Как они наказывали из-за усов сбритых людей, как они наказывали людей из-за длинных бород, бород. Как это правильно сказать? И также будут сейчас это делать из-за лысин. И, кстати говоря, уже есть... Аудио сообщения, я, да, я их выкладывал у себя в инстаграме, дам сейчас вам их прослушать, где объясняют, что будет с человеком, который выйдет попрет против системы. Да? Вот слушай. <связь> Это На чеченском языке они говорят, что все камазисты должны быть лысыми, говорит завтра. Кто не будет лысым, у того, значит, машину КамАЗ отберем, побреем и отправим его домой. Короче, поручение Ишун от руководства, дистрибьютора. Ты в этих обязательно. Указание говорит всем, обязательно должны, говорит, побрить головы. завтра, в течение дня, уже Ца Адеона. Ца Адеона. Сачо Бош. Хлищадший... Уже завтра он говорит, в течение дня. А, Сачо Бош, Хлищадший. Это значит... Ни одного волосин, ни... ни одной волосинки, значит, на вас быть не может, он говорит. Он причем здесь не уточняет даже, что это голова. Он говорит, просто ни одной волосинки на вас быть не должно. Обязательно все должны побриться на лысину. как все услышали, отчитав Вот такая вот ситуация. И это на самом деле абсолютно не шутки. Это не шутки для человека, для которому неохота играть в эти игры, который не хочет с под чью-то указку брить свою голову, у которого есть какое-то чувство собственного достоинства. Для таких людей это не шутки. Я их очень хорошо понимаю и хочу сказать вам, дорогие мои братья, хорошо, что сестер это еще не коснулось. Я вас так понимаю. Вы сейчас находитесь в реально в очень тяжелой, затруднительной ситуации. И, к сожалению, мы ничем вам не можем помочь. Но ваша ситуация мне очень знакома. Я бывал в этой же ситуации, когда вопрос касался бороды, когда говорили, что, значит, должны все значит, сбривать бороды, и ты такой один с бородой, и это значит, что ты пошел против системы, ты, ты не повинуешься, ты, ты выходишь против течения, понимаете. И, и на тебя устраиваются рейды, тебя просто из-за твоего внешнего вида, тебя уводят из машины, тебе говорят, что тебя куда-то будут доставлять, тебя останавливает Ислам Кадыров. Дергает тебя за, за бороду, задает какие-то вопросы из-за этого. Это вот то же самое сейчас будет и с вами, из-за того, что вы просто не побрились на лыси. В общем, Аллаху собору, пусть Аллах дарует вам терпение и укрепит вас. Те, кто, те, кто из вас побреются, побреют свои головы, для того чтобы как не рисковать и сохранить себя да, эти люди э, их нужно понять и ни в коем случае их нельзя осуждать те которые это не сделают и пойдут против системы и этих людей мы также понимаем и уважаем их выбор поразительно наблюдать за, за кадыровцами которые что-то говорят там там куза маршал типа мы здесь свободны у нас тут честь достоинство там бла-бла мы хозяева в своей республике вы не хозяева собственных волос на голове. Какие вы хозяева республики? О чем вы говорите? Кто из вас имеет мужество сегодня? Просто не побрейте свою голову. Станьте хозяевами своих волос. Вот я вызов вам делаю. Кто из вас вот, есть самый мужественный? Пусть он сегодня объявится, не побрив свою жалкую, ничтожную голову. Покажитесь, пожалуйста, самые мужественные. Докажите нам, что вы являетесь хозяевами хотя бы своих волос. Не говоря уже о своих домах, о своих женах, тем более о республике. Об этом мы даже не говорим. Просто будьте хозяевами своих волос. Докажите нам, что вы являетесь хозяевами.